Приветствую друзья на моем канале. В этом видео я покажу экономическую игру с выводом денег Golden Cove. При регистрации вам дается 20 рублей. Бонус. Резервный фонд игры составляет уже более 100 тысяч рублей. Выплачено с игры 410 тысяч рублей. Выплаты проводятся на Бейер кошелек. Так что, чтобы зарегистрироваться, кликаем «Регистрация», вводим логин, email, два раза пароль и соглашаемся с правилами. Чтобы купить корову, нужно кликаем «Магазин». Вам дадутся 2015 монет в подарок. Можно купить э, две коровы по 1000 монет. Коровы проносит молоко 100 литров в час. Продать молоко можно. Кликаем продать молоко. Я уже собирал. Так что через пять минут только смогу. Потом, как продадим молоко, можно будет заказать выплату. Кликаем заказать выплату. 100 золота это 1 рубль. Здесь есть еще ежедневный бонус. Можно получить. А, я уже получал за последние 24 часа. Ну что, ссылку на сайт я дам в описании. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.